Здравствуйте, дорогие красноярцы. Это программа «Интервью» на восьмом канале. И сегодня мы будем говорить о новом проекте в области дорожного движения. И гость нашей студии Егор Дмитрич Фролов. Егор Дмитриевич, здравствуйте. Здравствуйте. Егор, ну вот кому пришла вообще идея вот, сравнивать дороги в наших сибирских городах? Ну, идея у меня это родилась давно уже, потому что ну, вот на любых совещаниях, там, на комиссии по безопасности дорожного движения, на городских каких-либо форумах нам чиновники всегда приводят пример, а вот в том-то городе угу. так, а вот в этом-то так, а вот тому в Москве уже там платные парковки, да -да. там в Татарстане выделенные полосы, и никто не возмущается, и все хорошо хорошо. И вот когда чиновники еще едут обмениваться опытом, приезжая в Красноярск, ну, не делятся этим опытом, не занимаются. У нас как-то, по-моему, в 2014 или 2015 году а, руководитель департамента городского хозяйства, тогда Игорь Петрович Тиненков, ну, он, да, да, он, да. он ездил даже в Японию Принимать узнать, опыт. Как, как работают ливневки, как там работают очистные сооружения. И мне всегда было интересно, почему они, когда приезжают, никакого опыта не применяется, угу. а, никакого обмена информации не происходит. То есть они съездили, такое ощущение, отдохнули там и приехали обратно. Вот идея у меня это зрела очень давно. И мне все время хотелось как-то поехать, посмотреть, посравнивать сначала с ближайших городов. То есть Почему там, допустим, вот, бюджет на дороге, если брать общее БКД там и все остальное, у нас, грубо говоря, 3 миллиарда рублей, а в том же Новосибирске 9 миллиардов рублей. Ну да, на что тратятся больше, деньги, да. кто, кто что делает лучше, Если у них такие Такие системы, как есть у нас там тот же там, как планшет, мы видели у мэра, который да, все видит да, и всем да, звонит. Да, да, да, да, да, тогда вопрос такой: почему выбор? первого города, для сравнения, пал именно на Новосибирск. И насколько ты вообще остался доволен вот своей поездкой и сравнительным анализом дорог этих наших двух крупных мегаполисов, городов-миллионных? Да, к поездке я готовился, и ну, при подготовке поездки я созванивался с многими представителями фар в Новосибирске, плюс с координаторами ОНФ, я находил связь и думал, что вот когда ты приедешь, у тебя все получится, ну потому что он, во-первых, город ближе, да, и до туда можно доехать и на машине спокойно, но при этом при всем, когда ты оказываешься там, ты понимаешь, что один человек не смог там по каким-то личным причинам, у тебя слетает один спикер, ты едешь в другую сторону, ты понимаешь, что у тебя там, грубо говоря, три дня, и тебе за эти три дня надо отснять так, максимально, чтобы, да? максимально, чтобы это получилось и можно было посмотреть чиновников. Хотя вот, кстати, в Новосибирске более гостеприимнее чиновники, нежели у нас. Мы помните, как в Общественной палате писали обращение да, да, да, в тот же департамент городского хозяйства. Покажите нам все системы. Нам эти все системы не показывали до тех пор, пока я не приехал с Новосибирска, обратился к главе города и сказал: вот там не совсем так, как у нас. Давайте покажем хотя бы как у нас. Только тогда пришло, ну, так сказать получилось уговорить, чтобы мы адекватно реакция да, побывали побывали в центре мониторинга, посмотрели планшет главы, потому что нам тоже это маленько показали, а как это все работает, ну, к сожалению, мы этого не увидели. Егор, ну, посмотрев, да, вот видео, оно действительно очень качественное, познавательное, я всем нашим горожанам рекомендую действительно посмотреть все-таки, вот как, у нас в Красноярске и как там в Новосибирске с точки зрения вот профессионалов, Егор Дмитч, новосибирские коллеги, общенародный фронт, федерация автовладельц, авто, автовладельцев Молодец. России по Новосибирской области, да. профессионалы. И я все-таки скажу, в Новосибирске тоже, исходя из фильма, все было не так и они тоже вот, коллега ваш, он говорил, что мы тоже там и чуть ли не митинговали, когда какие-то проблемы да. были, то есть выстраивание отношений общественников органов местного самоуправления, оно тоже шло в Новосибирске сейчас хорошо, но тоже было так не всегда. Тоже было, да, нелегко и э, буквально вот э, в пятницу мне уже отписались, что есть плоды нашего фильма, когда на ту же парковку при администрации Новосибирска мы заезжали и было два э, места, для, места инвалидов. для инвалидов, там я не помню, по-моему 500 Парковочных Конечно, мест. Да. А по федеральному заданию должно быть не менее 10%. Не да. менее 10%. И помимо всего этого, до этого с этой же платной парковки увезли женщину-инвалида, которая приехала с подругой. Да, да, да, и да. там даже показывал первый канал о том, ну, что этот случай резонансный. Там действительно женщине это все вернули. Но вопрос-то остается, как все-таки инвалидам приезжать. В Новосибирске тоже непонятная ситуация. У них до сих пор на, на Платных парковках существует дополнительная табличка что места для чиновников бесплатные то есть это место для чиновников бесплатно да и я не знаю я думаю если федералы увидят это видео они тоже заинтересуются этим вопросом Егор вопрос серьезный вот по поводу инвалидов да, и для меня тоже лично это очень важно у меня супруга инвалид и э, могу сказать что вот эти изменения, когда, скажем так, необходимо каждому инвалиду теперь свои данные вводить в реестр, чтобы они были вбиты. Раньше было просто, и вот у меня, кстати говоря, в машине лежит мои супруги знак, uh -huh. когда он выдал, но ну, у нас уже бессрочная инвалидность. И действительно, когда я где-то с супругой, это действительно очень удобно. Мы припарковали машину для места для инвалидов, как ты читаешь вот новое, и вы там в фильме обсуждаете uh -huh, uh -huh. это с коллегой, это шаг вперед или шаг назад внесение данных в реестр, или все-таки было четко номер, дата, когда выдано, а не просто как сейчас, вот можно напечатать. И реально ли проверить быстро в реестре? Ну, по реестру реально очень быстро проверить. Есть плюсы у этого реестра, но, к сожалению, есть минусы в городе Красноярск, когда те же платные парковки, которые сейчас водятся плоскостные, которые постепенно, как я и предупреждал всех автовладельцев, вот вы сейчас молчите, а эти парковки, э, и этих парковок становится больше и больше. И ведь они практически все около социально важных объектов, Совершенно. это и БКЗ, и театр оперы и балета, и больницы. И сам факт, а как попасть инвалиду? Насколько э, производители этих паркоматов со шлагбаумами сообщают о том, что инвалиды смогут э, спокойно заехать? Но наш же Новосибирец в конце года приехал в город Красноярск, новосибирец-инвалид, который проехал всю Россию, используя вот этот реестр, не смог бесплатно воспользоваться вот этой платной парковкой. У нас в Красноярске. У нас в Красноярске, на театр оперы и балета. Ну, чиновники нас слушают, я думаю, эта ситуация как-то исправится. Да, потому что у них база до сих пор не соотношается с этой общей базой. И единственный минус вот у, вот у этой базы общего реестра, что на сегодняшний момент, к сожалению, сейчас пока невозможно это сделать по телефону. Ну, То это есть, действительно минус большой. Да, потому что если вы с деревни и у вас Конечно. там вообще еле-еле телефон эта связь работает, как-то надо сообщить о том, что вы собираетесь там приехать туда-то, туда-то. Егор, я хочу вот поговорить о двух серьезных моментах, о которых вы в фильме, ну, на мой взгляд, очень профессионально говорите с коллегами из Новосибирской области. Первый момент. Это уборка дорог, угу. и буквально вот ну, неделю назад мы все видели, и вы как раз во время вот этого да, снегопада, да. вы были как раз на Новосибирске. Я был в Новосибирске, да. а потом приехал еще и у нас да. то же самое. Егор, сравни, как там убирают, как у нас, вот на честность. Там вот эпизод был, да, у нас было 9 баллов пробочки, угу. а, а там было 10 Новосибирск, в Новосибирске. В да? Новосибирске 10. И вот по факту. По факту, если говорить про те же пробки и уборку улиц, Uh, у нас убирают лучше. Во. Честно скажу. Во, это, uh, это прям ну, гордость для Красноярска. Хотя мы все ругаем за то, что да, плохо да, убирают. Да, но да, на самом деле uh, в Новосибирске ситуация еще хуже. хуже да. uh, про цифры. Да. Uh, в Новосибирске 460 тысяч автомобилей на 3000 километров. А в Красноярске 420 тысяч автомобилей на 1000 километров. Uh, Я uh, еще это... эпизод: Там миллион 600 населения, а у нас миллион сто. То есть у нас автомобилей больше. Если у нас автомобилей больше, да, на количество Жителей. людей и на количество километража, который есть, ну именно дороги, mm -hmm. и при этом при всем у нас 9 баллов в обильные снегопады, у них 10, но это как раз говорит о том, что у нас хоть как-то работают, а вот в Новосибирске до сих пор еще существуют ламповые светофоры. У нас их вообще уже нет. У нас их уже вообще нет. Егор, ну и второй момент, это использование реагента. Вы uh -huh. там настолько профессионально говорили с коллегами, что... Вопрос может быть не в реагенте, а в технологии его использования, правильно? Да, действительно, основная ошибка – это использование реагента, плюс э, у них используется реагент, который срабатывает на минус, <coughs> извините, на минус 15, у них на э, минус, о, у нас э, на минус 25, у них на минус 15. То есть у них не очень грубый реагент, плюс э, у них за место, вот как у нас, песчано-солевую смесь используют, у них используется каменная крошка после дробов отсев то mm -hmm. есть когда вот делают там тот же асфальтобетонный mm -hmm. из камня mm -hmm. остатки, mm -hmm. остатки то есть мусор который у нас mm -hmm. не знаю куда выкидывают у них это высыпается на другого. во-первых этот камушек он тяжелее он э, впивается так как он раздробленный он впивается mm -hmm. в лед э, не отлетает э, в автомобиле очень жестко держится никакой грязи от песка как у нас по весне нету не забиваются поры асфальта и все лето дорога не пылит то есть новосибирцы прямо хвастаются что у них такая технология есть, а у вас нет Вы там еще говорили про мраморную крошку мраморную крошку да, да у нас тоже говорили об этом о том что все-таки есть мраморное производство давайте, еще лучше да? давайте да еще ну вот мраморную крошку но у нас к сожалению говоря про какой-то опыт в других городах у нас, к сожалению, это не используется. У них ливневые канализации имеют очистные сооружения, у нас нет. У них есть… То снег... есть плюс Новосибирск, после да. плюс, плюс У них есть снеготопки, а у нас их нету. Вот как-то вот странные вещи, а самая главная вещь, которую мы там тоже в этом фильме обсудили, это про национальный проект безопасной и качественной дороги, как у нас это все происходит. Ведь на самом деле города уже стали заниматься погоней за количество выполненных работ, они а никак не за качество, не качество, а в национальный же проект входит это и тротуары, и освещение, и автоматизация всех процессов к сожалению, ни у нас, ни у них ничего этого не делается занимаются, ну, так сказать километражом. Егор, вот по поводу автоматизации безопасности дорожного движения mm -hmm. насколько я понял из фильма вот тут Красноярск все-таки опережает Новосибирск, вот про это расскажите, да, вот поподробнее Да, действительно, Красноярск, я бы сказал круче Новосибирска при условии их бюджета 9 миллиардов рублей, у нас бюджет 3 3 миллиарда рублей это в 2020 году было плюс ну то есть это общая сумма это и федеральные деньги краевые и безопасные качественные дороги но у них когда к ним приехал они к сожалению не захотели даже рассказывать об этом на камеру у них до сих пор нету ни рабочей группы по оптимизации дорожного движения ни центра управления дорог с точки зрения как у нас это при помощи камеры при помощи конечно, конечно. современных технологий то есть они на самом деле отстают от нас, наверное, лет на 6 на 7 точно. То есть они сейчас только это создают. У них до сих пор проблема, они не могут договориться с ГИБДД. То есть, если у нас это собирается рабочая группа, собираются все специалисты, у них для того, чтобы принять какое-либо решение, изменения схем дорожного движения, им приходится сначала сбегать ГАИшникам, ГАИшники их отправят, скажут: доделывайте. Потом разработать в СФУ там, схемы оптимизации дорожного движения. То есть, то есть... У них растягиваются по времени гораздо дольше, и вот этот вот, скажем так, процесс из-за того, что нет рабочих групп, он ну, немножечко пробуксовывает, да, я правильно понимаю? Да. И они вот сейчас только задумались о создании. Если говорить про светофоры, то у них только сейчас они приходят на баланс города для того, чтобы начать ими хоть как-то управлять. Дорожно-знаковая информация, у них там выцвевшие знаки с наклейками, там отмороженные, наверное, еще следы висят, и никто не занимается ни очисткой, ничего. Сугробы видел по, наверное, по метра три на дерево, видимо, цепляешься чтобы сугроб держался и Крова. не сдувало его ветром. То есть при условии, что новосибирцы вот в социальных сетях пишут, да у нас снега больше, чем у вас Вы посмотрите, вот в марте прошлого года у вас его не было, а у нас вот он был а на самом деле, да, по осадкам если сравнить, то у них их больше выпадает но если сравнить этот год то я приехал в Новосибирск когда прошел снегопад, утром встаю, пишут в Красноярске в чате рабочей группы по транспорту, да, а, да, общественной палаты, палаты да, да, да, да, все вот. завалило да, давайте да, убирать, Скидываем да. каждый около каждую, дома, как, да. Когда. Нет, ну у нас правда оперативно. Я вот могу похвалить, и, Егор, и вас, и даже нашу комиссию по транспорту в общественной палате, которую вы возглавляете, действительно реально много делается и работа, она действительно видна. Вон с коллегами вот в этом направлении не разговаривали, общественную палату города Новосибирска, вот есть там такая комиссия вот что-то подобное, или вот времени на все не хватило? К сожалению, с общественной палатой города Новосибирска не удалось встретиться, ну, как я и говорю, что... Ты, дня? Когда занимаешься вроде как сценарием, куда ага. ты поедешь, с кем встретишься, переговариваешь, на самом деле потом в самом процессе получается все наоборот, то есть я не знал, что там, допустим, ОНФ в Новосибирске намного активнее, и основное интервью получилось как раз с ними, это, да? с ними да, где рассказывается и про то, как они контролируют и куда тратятся деньги, mm -hmm. и они там ну, на самом деле очень смелые ребята и одного из активистов УНФ, он же активист УНФ и координатор ФАР в Новосибирске, его даже чиновники блокируют, когда он что-то выкидывает, начинают на него жаловаться в соцсети, что он там плохо что-то говорит про Новосибирск. — Егор, как у нас выстраиваются отношения с нашим, вот ваши отношения с нашим э -э, общероссийским народным фронтом в Красноярском крае, вот в этом, в транспортном, скажем так, направлении? — Ну, во-первых, они нас всегда приглашают на какие-либо проверки, mm -hmm. мы там неоднократно высказываемся, ну, высказываем свои замечания, но в принципе у нас у НФ Красноярский ФАР, Красноярский, ну, нормально сотрудничаем, да? взаимодействуем. Есть, он, да, нас ну куда-либо приглашают. И вот, кстати, еще одна особенность. Новосибирские мэры выбирают, да. и там совсем не... И он даже не... коммунист, по-моему, локоть. А у нас вот, до сих пор назначают. Ну да, комиссия, которая... Ну, у нас, я как кандидат нам скажу, у нас по закону края Красноярского такая процедура, и у нас действительно теперь не население выбирает. И... Попытка в горсовете, она провалилась. Была инициатива партии ЛДПР и к ним коммунистов Справедливой России. но, ну, к сожалению, вот она не прошла. Но да. это как раз говорит о том, что в сентябре надо все-таки сходить всем на выборы и, и проголосовать. проголосовать да. да, согласен, согласен, Игорь Ильич, Ну, все-таки вот возвращаемся к фильму. Скажите, пожалуйста, а в чем еще Новосибирск? А то, знаете, получается, что вот тут Красноярск прям вообще все так, ну, гораздо. Вот из, из нашего угу. даже разговора, из фильма получается действительно в сравнении двух этих мегаполисов все-таки имеет приоритет в чем еще новосибирск но ну, я вот от себя я тоже бываю в новосибирске uh -huh. все-таки егор но ну, скажем так ширина, ширина проезжей части полос, да. ну наши центры новосибирские но ну, это несравнимо и конечно этот плюс еще в чем вот плюс новосибирск плюс новосибирска что водители там ездят размеренно плавно Никто друг другу не подрезает из полос в полосу не перестраивается mm -hmm. ну нарушает нарушают, нарушают водители много но никто друг на друга не сигналит все понимают что они в одной ситуации mm -hmm. а так как нету вот такой нервной обстановки как она есть у нас mm -hmm. пробки там проходят более спокойнее и адекватней кстати выделенные полосы там нарисованы просто тоже для километража и об этом фильме mm -hmm. как okay. раз okay. тоже будет разговор и велодорожки которые там существуют где дорожка идет, а столб торчит посреди дорожки. Ну, к сожалению, у нас видео не попало, но вся Россия видела эти велодорожки. У нас такое ощущение для километража велодорожки были нарисованы только на острове Таташева. Да, у нас вот здесь по поводу велодорожек, наверное, ну, больше, наверное, и нет у нас в миллионном городе специальных выделенных полос для угу. велодорожек. Это ну, же тоже большой минус. Это для большой миллионного минус, города. да. Он, он, и я тоже в фильме привожу пример, э, так как Новосибирску сто лет, и он более современный город, да. а у нас уже 400 скоро, лет, да, скоро да. и у нас улочки, наверное, были рассчитаны под лошадей, и, к сожалению, мир меняется, Ну, конечно, конечно. Вот. как-то пытаются центр у нас украсить, но при этом при всем, вводя какие-либо ограничения, мы приходим к тому, что центр сейчас меньше стали посещать, сейчас больше ездят там в тот же а, северный, в ту же планету, да, молодежь да, вся да, переместилась да, туда, да, да, а кафе, которые находятся уже в центре, да. они Продают уже, наверное, просроченные продукты, потому что ну, вот заходишь, действительно как-то не, неудобно бывает перекусить. И поэтому вот, вот это вот сравнение городов у Новосибирска очень большой потенциал. Но, к сожалению, там ничего этого не настроено. Видимо, живут они там как-то понакатаны. Большие плюсы, да, действительно, широкие дороги, есть метро. Ну, независимо да, от да, того, да, что они да, говорят, да, что да, и метро да. то у них ну, связывает там в одну сторону это будет центр э, левого берега, в другую сторону это по центру правого берега больше. Тем не менее, тем тем не менее транспортные да, подборы. Да, посетив метро, я увидел, сколько людей там э, ну, перемещаются. То есть очень много людей. Очень много, да. Общественный транспорт у них так вспомогательная, как понял, ходит по выделенной полосе ездят все, никто никого не наказывает, гаишники очень добрые, если ты даже стоишь с нарушением и тебя, к примеру, в машине нет, эвакуируют, а если ты в машине сидишь, тебе даже штраф не выпишут, и даже когда чемпионаты, вот, допустим, у нас хоккей, у них тоже да, хоккей, да, да, когда да. проходят, Сильмаш, да, да, все, да. когда стоят с нарушением, главное, не перегородив дорогу, никакой гаишник не эвакуирует, потому что там болеют за наших, а у нас без разницы, за кого ты там болеешь. Да. То есть, Егор, вывод такой по поводу культуры вождения, по поводу э, взаимодействия водителей и, э, скажем так, сотрудников ГИБДД, ну, мы не говорим вообще, uh -huh. вот вы все-таки три дня это тоже а не там, показатель. были а, а, а это ченожей. со слов профессионалов? Да? Это со вот... слов и профессионалов. То, и то, я... то есть здесь Новосибирск немножечко обыгрывает. Я, местный, я общался с да? людьми, которые приехали жить из, Новос... uh -huh. из Владивостока в Новосибирск. Во Владивостоке вообще жесткое вождение, Там по сигналам, как в Китае а, сравнивают, да действительно, что намного более такое размеренное движение, никто никуда не опаздывает и из-за этого меньше ДТП, причем действительно, когда смотришь статистику ДТП угу. то видишь практически одинаковые, как и у нас Егор, вот в прошлый раз мы с вами в этой студии говорили по поводу очень серьезной проблемы я, к сожалению, в фильме, может быть, ну, я достаточно подробно но в фильме я этого не увидел, да? Как там... И как у нас, э, скажем так, выстраиваются отношения по поводу э, следования движения большегрузных автомобилей, ну, особенно вот mm -hmm. по центру города Красноярска. Мы знаем вот нашу схему, mm -hmm. что-то подобное. Вот эту вещь затрагивали в Новосибирске? А, в Новосибирске я когда тоже спрашивал перед mm -hmm. интервью mm -hmm. и задавал вопросы, как у вас становится к грузовикам, mm -hmm. мы сказали, да, в принципе, в сам центр, как и у вас, тоже не пускали, но по краям спокойно можно ездить, никто никуда не запрещает, потому что все осознают, что нарушая логистику грузового транспорта, влечет за собой подорожание продуктов, и буквально а, в пятницу уже статисты подвели Тем более да. перебиваю. у нас продукты уже вдвое подорожали, тоже растительное масло, посмотрите, уже да, да, да, на 50 процентов да, да. подросло в стоимости, и, и там власти это понимают, у нас к сожалению пока этого нет. Егор, вот с точки зрения логистики, все-таки вот, да, uh -huh. я в глобальном таком смысле, да, в системном, вот Красноярск и Новосибирск, вот два города, uh -huh. два миллионника, где можно сказать, что ситуация с логистикой лучше, чем в другом городе? И почему? Ну, если говорить ситуацию Красноярске и Новосибирск, то в Новосибирске меньше каких-либо запретов mm -hmm. а, с точки зрения той же логистики, mm -hmm. а, очень удобно все расположено, когда ты приезжаешь как турист, для тебя это вообще классный город, но с точки зрения, когда ты копаешь вовнутрь, а, ты понимаешь, что очень много недоработок, а вот если брать Красноярск, то у нас а, бывает власти перебарщивают, но с теми же выделенными полосами ну, да, рисуют, да, да, где, да, да. А, ну, где захотелось и как раз вот мы как раз и об этом и сказали, о том, что а, у нас еще и ради километража, без разницы, насколько это будет сказываться на нагрузку на <с дорожную <с сеть. А, если говорить там с другими же городами, там с Казанью, Казань на универсиаде отжала, так все, сказать, что можно. все что <с можно, потому что у них там и асфальтовое покрытие современное, и камеры везде стоят, — И метро построили. — И метро построили, и, и регулирование у них светофоров с датчиками, а у нас, ну, грубо говоря, с датчиками, по-моему, 10 всего объектов в городе Красноярске. — То есть умные светофоры, да. про это говорим да, да, умные светофоры, которые работают уже от датчиков. Mm -hmm. Они, как сейчас, получая там систему с карт, анализируют, и только тогда увеличивается пропускная способность. Ну и плюс какой-нибудь Ванька у нас сядет вручную, весь центр остановит, для того, чтобы да, да, кто-то да, из да, глав да. города или края да, проехался, да. Беспокойно, да, да, да. а остальное пусть катится как хочет. Егор, последний заключительный вопрос: вот нашей сегодняшней беседы. Как я понимаю, вы были зимой, снег. Всю красоту вот, не видел. Да, всю красоту не видел. Первый момент – все-таки вот благоустройство, скажем так, архитектура – это первый момент. Самому тебе, вот, да, сравнивая угу. Красноярск и Новосибирск, вот, центр города. Я не говорю об окраинах, хотя бы центр, да, потому что наш город-то все-таки тоже к универсиаде ну, достаточно приукрасили, будем честно говорить. Вот. И второй момент – качество дорог, вот в Новосибирске и в Красноярске? В Новосибирске тоже очень сильно жалуются на качество дорог и на дорожно-знаковую информацию, на разметку, когда приезжают к нам, но ну, а как всегда же приезжают в центр, то ну, говорят, да. у вас там разметка и зимой и летом видна, и у вас больше термопласта используют, она у вас дольше живет. У них, ну, прям вот сильно отстают они в этом плане. И, ну, многие прям говорят, если бы вы приехали бы к нам летом, вы бы, ну, в середине лета бы уже не видели никакую разметку. Плюс, ну вот, с чем это связано? Вот Качество и... краски или просто некачественное выполнение подрядчиками вот тех работ, которые они по гос и по муниципальным контрактам должны выполнять? Там внутреннее какое-то вот такое межусобие идет, когда разделены ответственные организации там, на 5 или на 6 штук. То есть mm -hmm. у нас отвечает за все дороги Департамент городского да. хозяйства, а управление дорог только создает контракты и потом контролирует mm -hmm. выполнение этих работ у них это отвечают там, там B1, B2, B3 и, видимо, чем больше ртов, тем быстрее рассасывается бюджет, ну, вот, хотя говорю, бюджет гораздо больше, бюджет да. в три раза больше, чем у нас. Егор, и последний вопрос, как ты? Да. какой следующий город, куда поедешь и почему? Ну, Благодаря вашему каналу, надеюсь, будет много просмотров, у нас YouTube-канал монетизированный угу. и по планам, хотелось бы съездить еще в Иркутск, потому что Иркутск, вот как я отзывался об Иркутске, что там ну, очень плохие дороги и все в ямах, на самом деле говорят, что там уже стало намного лучше. Как раз хотелось бы съездить туда, посмотреть, сравнить этот город, потому что пробки по сравнению, вот Новосибирск, Красноярск, Иркутск, у нас пробки практически одинаковые. И вот узнать изнутри, потому что вот мы же, когда приезжаем в другой город, мы видим только красоту, какие-то здания, набережную, да, да, там, да, кафе. Да, да, да. А вот как работает, как это все механизмы работают изнутри, да, как раз хотелось бы еще посмотреть, как это работает в Иркутске. Конечно бы хотелось, чтобы наш проект продолжился и дальше. Ну что, наш канал желает вам удачи. Спасибо. Мы всегда рады вас видеть в нашей студии. И с телезрителем мы прощаемся. Сегодня гостем нашей студии был координатор по Красноярскому краю, Федерации автовладельцев России, Егор Дмитриевич Фролов. До свидания.